Два лада. Пожалуйста, подвинь поближе. Как вы понимаете, что мы у нас действующие, поэтому откликать особо любительство в неренении и статических побуждений не никакого права. Это футболисты, сцептания самого комплекса, где по умолчанию должно размещаться, располагаться в 20 и а, могут последовать и не только А то, что я вам статуя, такая луковка, которая имеет Она сделана из всех, тоже, это, распаковывает ее чтобы покупать либо динфицированную инвестировали либо камнями. Даже отсюда хорошо от можно сделать в Вот на так и все было в Вот как говорится, периода Два лада его бытия вопрошают один другого, и ответ – это сама его жизнь, и ближе к правде о человеке подойти невозможно. Владимир Набоков подлинная жизнь Себастьяна Найта. Какой ответ находит жизнь, кто знает, когда два разных лада бытия, сходя с один другого, вопрошают, и ни один из них не судья? В своем предназначении культура послушно следует традиции отцов, и если не беречь при жизни шкуру, что есть пути и в царстве мертвецов. Такие у истории расчеты. Все очень просто, даже чересчур. Попробуй, человек, неважно, кто ты, импирик, стоик или балагур, прожить свой век, не предаваясь горю, но дорожа и благой, на старость лет переселиться к морю и обрести в религии покой. Также вот В праздниках, больших, таких вот народных супермаркетах можно видеть. Вот здесь вот такие оранжевые ведерко, которые там средства первой необходимости. фонарики, батарейки, рис с килограммами.